Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Это уже 49-й день эксперимента, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту по 25 долларов. Цель этого эксперимента – заработать на Мерседес цела 117 за 16-18 тысяч долларов. Сегодня в видео я вам покажу все свои сделки за вчерашний день, продолжаем разгонять депозит со 100 долларов, также покажу монету, в которую сегодня буду инвестировать. В целом будет много полезной информации, поэтому поставьте лайк авансом, подпишитесь на канал, кто еще не подписан, а я буду начинать. Первая сделка была открыта по монете EOS. Стакан испытаю, вижу крупную плотность, от этой плотности начинаю набирать позицию лонг. Также, если мы посмотрим на вот этого вот движения, здесь формируется вот такой вот краткосрочный восходящий тренд, поэтому я заходил от уровня поддержки. Вот та плотность, от которой я открывался, но к сожалению, как только я в эту сделку зашел, плотность сразу же убрали, плотность была не настоящей, мне показалось, то, что она, она на самом деле долгое время висела, но как только я зашел, эту плотность сразу же убрали. Здесь я захожу в эту позицию, выставляю стоп за уровень поддержки, для меня было понятно, если здесь у нас пробивается этот самый уровень поддержки, то вероятнее всего цена дальше пойдет на понижение ребята черная полоса закончилась черная полоса у меня была около пяти дней и хорошо то что в эти пять дней я два дня даже не торговал так вот смотрите я выставляю сразу стоп лосс за этот вот минимум как раз таки за трендовую линию было бы понятно если бы цена пробила эту трендовую вероятнее всего она бы дальше пошла на понижение но если у нас цена двигается в этом диапазоне дальше то есть смысл выбросить стоп-лосс именно вот за эту вот трендовую линию. Поэтому я ожидал движения. Можно было, конечно, фиксироваться вот на этих вот позициях, да? Но я уже фиксировался вот на этих вот максимумах. Итого в этой сделке, ребята, все было замечательно. Цена у нас пошла на повышение. Сразу стоп-лосс перенес без убыток. Часть позиции уже была закрыта. Но здесь цена опять же начала вкатывать. Стоп-лосс опять чуть-чуть оттянул. Как бы потом опять перенес без убыток, просто чтобы вот нечаянно меня не выбило. Итого здесь все было замечательно отработано. Можно было, конечно... В этой ситуации выжимать максимум. Я так и хотел сделать. Убрал, как вы видите, уже лимитки сверху. И начал перетягивать стоп-лосс. Но остатки позиций были закрыты по стопу. И знаете, что было дальше-дальше? Просто монета EOS улетела к 4,5. Поэтому мне буквально чуть-чуть не повезло. Но, во всяком случае, плюс 20 долларов уже есть к депозиту. Следующая сделка была открыта по монете суши. Здесь я заходил в шорт. Посмотрите, в стакане спота есть крупная плотность. Плюс, мы с вами, если посмотрим на график, там есть уровень сопротивления поэтому эта сделка, как мне была просто замечательно, можно было, конечно, заходить в пробой уровня, но я лично сразу для себя подумал. Сначала я вижу эту плотность, мы эту плотность быстро не разберем, поэтому можно было ожидать отскок от этой плотности. У нас есть здесь небольшой уровень сопротивления, поэтому вероятнее всего мог бы график здесь развернуться. Поэтому здесь я захожу сначала от плотности. Если бы плотность начали разбирать, я бы уже перевернулся. В этой ситуации вроде как замечательно сразу выставил стоп лосс и выставил заявки, если бы у нас уже был пробой этого уровня, они бы автоматически открылись уже, грубо говоря, на пробой. Здесь сделка на самом деле была очень длительная. Мне уже надоело прям сидеть. Вот были просто вот такие запилы. Не пробой, не отскок. Как бы даже если отскок, то все равно обратно цена возвращалась к этому диапазону. Я уже держал просто вот палец над буквой R, чтобы в любой момент просто перевернуться по этой сделке. Потому что было непонятно. Возможно, у нас будет пробой, то ли будет вкат. Но по итогу тут все было замечательно. Цена у нас улетела на понижение большинство сделок было закрыто уже по этой самой сетке, но цена не дошла до конечных тейков. Поэтому вот, ребята, важно раскидывать ту самую сетку. Вот представьте, если бы у меня тейк был просто вот снизу. Цена бы просто до этого тейка не дошла, вернулась бы дальше себе в этот диапазон. А так как у меня хотя бы была раскинута сетка, часть позиций была закрыта по этим самым лимиткам. Ну и остатки позиций. Мне уже просто, ребята, надоело сидеть в этой сделке. 2 часа была сделка. Я уже перенес стоп-лосс максимально низко. Была закрыта уже по стоп-лоссу. Итого в этой ситуации было заработано плюс. 40 долларов в депозиту следующая сделка была открыта уже по монете салана такая же ситуация как и предыдущая захожу от уровня сопротивления и захожу от крупной плотности в стакане так давайте разбирать эту ситуацию есть у нас крупная плотность в стакане на отметке 175 долларов также у нас есть уровень сопротивления поэтому от этой плотности можно было ожидать движения вниз точно так же как и по техническому анализу вот движение от уровня сопротивления Следующие плотности у нас уже стояли намного пониже поэтому можно было ожидать движение сначала вот в этом вот диапазоне да и после уже дальнейшее движение вот хотя бы вот к этим вот минимуме в целом здесь по ситуации все получается замечательно сразу после входа цена у нас улетает на понижение я уже выставляю сразу take profit ну знаете я уже просто не жадничал я уже решил немножко так поторговать основную часть которую я хотел заработать я уже заработал Цена вроде как доходит до тейка и вот опять же я вам повторюсь, то что важно выставлять сейф, вот цена буквально чуть-чуть не дошла до тейков, да, но это сделка у меня была полностью не зафиксирована это вот цена опять же подходит к точке открытия, здесь можно было добавиться в эту позицию, но я уже думал, если добавляться, то максимально от выгодных точек, это вот примерно вот в этих вот местах потому что и так открылся немного заранее но в целом это, как оказалось, была лучшая точка для входа. И эта позиция была закрыта уже потом полностью в плюс. Раскинул частичную сетку в плюс 12 долларов. Следующая, последняя сделка на сегодня была открыта по монете XLM. Заходил от плотности в шорт. Если смотреть на технический анализ, здесь что-то похоже на двойную вершину. Поэтому потенциал в этой ситуации – расстояние от двойной вершины до уровня шеи. И вообще, ребята, я пересмотрел свои видеоролики, пересмотрел свою статистику и понял, то, что у меня лучше всего результат. Идут то по торговле от плотностей, поэтому в этом видеоролике я опять же торгую от плотностей. Если я посмотрел у меня по техническому анализу, так себе, грубо говоря, результаты плавающие там риски завышенные, то от плотностей просто вообще замечательно получается торговать. Поэтому вы для себя также ведите свою статистику. У меня, как бы статистика идет в видео формате, вот вам, полностью результаты, грубо говоря, по моему разгону. Вот первый второй день. Здесь у нас убыточный день, здесь у нас убыточный день. И как бы сейчас у нас уже идет положительный день. Давайте переключимся на эту сделку. Здесь все было замечательно. Также я раскинул лимитки около вот этой вот самой плотности. И здесь цена меня полностью исполняет. Просто вообще замечательно. Захожу максимально крупным объемом. И цена здесь уже после входа сразу вот улетает на понижение. Потенциал в этой сделке просто был 1 к 8. Вы понимаете, вот заходишь ты от плотности. Стопик у тебя минимальный, там буквально 10 долларов. А ловишь ты движение вот на 80 баксов. Эта сделка полностью себя отработала. Плюс 81 доллар к депозиту. Просто замечательная сделка. Всегда бы хотелось иметь такие сделки и потенциал полностью отработал. До того, ребята, за этот день было заработано плюс 153 доллара. Просто замечательная торговля. Заводите себе тоже такого вот дневники и потом вы по своему дневнику сможете полноценно понимать, что у вас идет, что у вас не идет. Также, ребята, я вам забыл показать сделочку, которую вчера показывал в видеоролике. То, что ожидали мы, то ли закрытие. Знаете что? Если бы меня здесь не выбило по стопу, было бы все замечательно, эти все заявки бы исполнилось. Но итого меня здесь выбило по стопу и в сделке было заработано плюс 41 доллар. И если считать вот и за этот вот день, то я как бы в минусе вообще на 3 доллара за прошлый день, за первое число. Сегодня буду инвестировать монетку Трайп в списках наблюдения у 11 тысяч человек. В циркуляции 45% монет с рыночной капитализацией 280 миллионов долларов. По CoinMarketCap находится на 250 месте. Если вам объяснить простыми словами, есть у нас такой проект как Maker и есть у него Stable. Coin Это примерно такие же похожие проекты, только если у этого проекта стейблкоин дай, то здесь стейблкоин фи. Если мы посмотрим на график мейкер, мы с вами видим то, что у нас даже во время, когда рынок падал, вот вообще весь криптовалютный рынок падал, эта монета у нас держалась относительно таки хорошо. И после этого уже в 2021 году, конечно, этот проект неплохо таки выстрелил. 2,5 миллиарда капитализации находится на 55 месте по ConMarketCap и почти все монеты у нас находятся в циркуляции. По монете Трайп интересный такой момент, то что люди, которые вот участвовали в IDO, они покупали эту монету по 2,4 примерно. Поэтому представьте, каких они сейчас сидят в минусах инвесторы, которые сюда заходили, а здесь очень важный момент, то, что сюда инвестировали Coinbase. Coinbase у нас были в проекте МКР. Я не думаю то, что Coinbase заходили бы во всякую ерунду. Вот опять же у нас фреймворк, это такие крупные инвесторы, поэтому, я думаю, будет рост, вопрос только времени. Здесь мы находимся, такое чувство, как будто в каких-то длительных накоплениях, по Unlock'у я вроде посмотрел, все выглядит более-менее хорошо, здесь по капитализации 279 миллионов. А по МКР у нас в 10 раз выше капитализация получается. Но это примерно похожие проекты. Поэтому я бы лично обратил внимание, но ни в коем случае не финансовая рекомендация. На 25 долларов я добавлю свой портфель. Поэтому переходим на Binance. И здесь на 25 долларов, как обычно, покупаем. Многие ребята мне также писали по поводу усреднения. Почему не усредняешь монет? ребят? есть такие монеты, которые я бы вот, возможно, хотел бы усреднять. Это там, к примеру, XRP, либо Litecoin. Но опять же, Litecoin тут особое усреднение не надо. Усреднять, к примеру, тот же саланиум на который я залетел так немного на хаях, да? Ну, не особо сейчас есть желание. Можно, конечно, балансер будет усреднить. Посмотрим это в следующих видеороликах. Посмотрим, конечно, что будет дальше. А по этой монете такой вот интересный момент на самом деле, то, что Coinbase в него-то инвестировали, а роста как такового не было. Поэтому, если мы даже посмотрим вот на график, да, я такого не отрицаю, то, что у нас могут укатать цену до цен, которые заходили сами инвесторы, хотя я в это мало верю. Но во всяком случае, если даже, ребят, такое будет, то цена упадет на 43%. Поэтому к этому нужно быть готовым. Но я думаю, то, что с этих накоплений, вот пока эта монетка на дне, я думаю, рано или поздно должен быть выход. А если учитывать тот момент, то, что ребята, которые заходили на IDO, покупали эту монету по 2.4, да, то вероятнее всего, я думаю, то, что у нас рано или поздно будет этот подход, а это уже 300% к нашему вложению. Поэтому я люблю лично покупать на дне. Вам не советую эту монету. Вы просто послушали, сделали для себя определенные выводы и все. Копируем количество монет, переходим на CoinMarketCap и добавляем эту транзакцию. Всего заинвестировал 1225 долларов, минус на 25 баксов пока даже 24 посмотрим что будет дальше всем ребят большое спасибо за просмотр обязательно пишите в комментариях понравилось ли вам это видео потому что под прошлым это вас попросил но вы толком даже ничего не написали не ленитесь это для вас буквально пару секунд а для меня видос грубо говоря увидит еще больше людей всем спасибо всем удачи всем пока